Уважаемые зрители, я хочу представить фирму Землечист, которые существование которой до недавнего времени просто не знал, а когда узнал, то в принципе порадовался тому, что, во-первых, это доброкачественная фирма. Значит, что хотел бы отметить: первое, несмотря на жару, которая в эти дни стоит, да, под 30 градусов, все рабочие работали добросовестно раз. Второе, что мне понравилось, что приезжал инженер по ходу работы, и я получал просто квалифицированные ответы, даже не ответы, а советы по тому, какая здесь почва, потому что инженер замерил pH почвы в разных кусках участка, и поэтому я считаю эти советы бесценны. И качество работы Просто замечательно. Я очень и очень доволен. Спасибо фирме Землечисто.